Привет всем! Не могу не поделиться новостью прямо с утра. Кто помнит, на Новый год, ну плюс-минус Новый год, я делал такую очень оригинальную расшифровку видео Кевина Спейси, довольно загадочного видео, с очень большим количеством просмотров. И я делал его перевод, вставляю ссылку в угол. И моя расшифровка включала довольно-таки натянутую, но, так сказать, такой wishful thinking, мое пожелание на Новый год, довольно натянутую теорию заговора, которая... Как я надеюсь, все еще объясняет все то, что произошло. В общем, меньше суток назад первая часть моей расшифровки сбылась. Дело против Кевина Спейси, это -то главное дело, которое, собственно, мы и рассматривали, оно развалилось в суде, причем как-то совсем уж прям вот развалилось-развалилось. Чуть ли не единственным э, вещдоком в процессе был этот телефон с какой-то там записью, которую якобы потом мы поделились с несколькими друзьями. Теперь выясняется, записи нигде нет. И не только нет записи, нет самого телефона. И там мама призналась, что да, на что-то удаляла, что она сочла э, ненужным или неважным. На нее, естественно, наехал адвокат. А когда выяснилось, что самого телефона нет, почему он не был все это время у полиции, почему он не был изъят сразу, вопрос не ко мне. Так вот интересно дело расследовалось. В общем, в итоге уже потерпевшему задали вопрос, где вечдок, главный вечдок в деле. И как только потерпевшая сторона поняла, что... Следующим шагом могут наехать на них, потому что если они уничтожили Вичдок, то это уже преступление с их стороны, и это серьезное преступление. Тут же потерпевшая сторона взяла пятую поправку, так называемую. То есть отказались давать показания против себя. На чем, собственно, дело и развалилось, и остановилось. На всякий случай, все это совершенно не гарантирует, что Кевину Спейси не о чем придраться. Особенно, если это 10-15 лет назад. Все может быть. Но вы согласитесь, что выглядит все очень-очень странно все это. В общем, первая часть моего прогноза сбылась. Так что я скрещиваю пальцы снова и загадываю, чтобы до конца года все-таки сбылось то, о чем я говорил. Потому что последний сезон без Кевина и Спейси был довольно бесцветным. Всем пока и удачи. Минутку. Ведь если подумать... Вы ведь так и не видели, как я умер? Так? Поспешные выводы могут быть обманчивыми. Соскучились?